Всем привет, это вот его стрим, и сегодня хоть по я хотел бы рассказать про мой поход в бургер Кинг во время поездки в Москву, покупку там танка-бургера и то, что мне выпало по бонус-коду. Напоминаю, кстати, что написав комментарий и поставив лайк по данному видео, вы получаете шанс выиграть 500 золота. Так будет почти в каждом моем новом видео розыгрыш в конце месяца. Все результаты также будут на моем канале в отдельном видео. Ну и начнем. К сожалению, видео, как я снимал танго у меня не сохранилось, потому что у меня полетел телефон, но я нашел на просторах интернета небольшой кусочек видео, и для примера вам его сюда вставлю. Знаете, я небольшой любитель фасуда, в отличие от моей жены, но иногда и сам балуюсь такого рода пищей. У нас в городе нет Бургер Кинга, и попал в Москву во время такой акции, я не мог просто пропустить такое, поэтому заехал и купил. Кстати, извините, я сделал малюсенькое вступление, а потом перейдем к обсуждению и проверке моего дачи возле схода. Буквально за неделю до поездки я с женой зашел в наше местное заведение. Купил себе бургер с мраморным мясом. Вы, конечно, не подумайте, цена там умеренная, и мясо настоящее, мраморное. И цена того бургера была всего лишь 230 рублей. Причем готовят его при тебе, и также при тебе выпекают булки. Все... Изумительно, все вкусно. А теперь перейдем к обзору самой акции и моих впечатлений. Начнем с того, что в каждом чеке есть инвайт-код для танков и кораблей. Кстати, для кораблей бонус-код гораздо лучше. Что такое 7 дней в танках, который кончится по сравнению с прям кораблем, который тебя останется навсегда и 3 миллиона серебров на будет Самое интересное, это, конечно, бонус-коды для уже играющих игроков. Там в основном, в принципе, фигня. Типа день према, 250 голды... И чуть-чуть резервов. Самое вкусное, это возможность получить месяц премия и один из самых удачных, действительно удачных и сбалансированных за последнее время танков, объект 252У, ну, либо защитник. Шансы на получение малы, ну, действительно, маленькие шансы. Ну, плюшки в основном хоть и маленькие, но в принципе ок. Все-таки мы платим всего лишь 199 рублей, и на много рассчитывать нельзя. Так вот, перейдем к самому главному. Начнем мы с булки. Я купил и съел и приготовился вкусить вкуснейший бургер. И каково же было мое разочарование от этого черного бургера. Я был ужасно разочарован. Действительно, вкус начинки в принципе был ну ничего так не шик, но кушать можно. Но вот булка, блин, да из чего ее просто делают. Может вкус конечно изменился из-за черного красителя, но блин, ну не до такой же степени. Я будто ел бумагу с каким-то ужасным привкусом. Честно, я Танкобургер не доел и выкинул его нахрен в ведро. Знаете, хуже булки я просто не ел, она портила все. Так что за Танкобургер 2 балла чисто в Бургер Кингу и жирный минус в ВГ, что следят, что продают под их брендом. Ну это чисто мое мнение, я понимаю, что конечно варгейминг не может за всеми следить. Лично я для себя сделал вывод, что да никогда не есть танкобургер бургеры в следующий раз просто сыграть в лотерею в плане куплю булку, просто активирую код, а булку просто выкину в ведро. Ну ладно, это я уже высказался, у мнение по этой якобы бургеру. Мы перейдем к самому вкусному, к самой активации кода. И я в принципе надеюсь, что в лице ВГ код, который мне выпадет, скрасит мое упорочное впечатление. В виде защитника выпавшего мне Или месяц на находил конец Смотрим что же мне выпало Марабанная дробь Мне выпал личный резерв Плюс 100% к боевому опыту на 1 час Полнейшее разочарование но ну, если сделать общий итог Точнее подведем вывод Бургеры у них какаха Акция нормальная И в целом вызывает у меня положительные эмоции но вот сеть подхода Бургер Кинки я бы сменил, ну или на крайний случай надавил бы на них, чтобы они потянули качество своей продукции хотя бы в одном наименовании танка-бургер. Надеюсь, вам понравилось. Жду ваших комментариев, ваше мнение по данной акции и до новых встреч. Пока-пока.